Вот так вот я затаскиваю лодку. Сейчас я уже из нее продвинул мотор, так все внутри лежало. До гаража здесь подъем довольно-таки это серьезный. Пластиковые трубы. Ой, Был у меня обрезка. Ну я так больше даже прокладываю. Не тяжело. Единственное, приходится бегать. Подбежал впереди, подложил, протащил. Идет она, как сказать, вот. Оп. Короче, выигрываем в силе, проигрываем во времени. Теперь взяли последнюю палку, которая выкатилась. Положили ее опять сюда. И, соответственно, Катим дальше. Вот так вот. Собственно, можно обойтись и без лебедки, Подтаскивая большие веса.